все блоги говорят, блин, надо смонтировать видео, и когда они скачивают а, с официальных сайтов блогов, версию, то у них сразу же заканчивается быстрый момент, поэтому некоторые блогеры, которые не знают, на каких сайтах есть, риса, на каких нет, скачивают все с левых сайтов, а полные версии крякнутые, и после чего у них ломались ПК. Поэтому одна компания создала специальную программу, который называется CapCut. И давайте же попробуем скачать через Google Chrome. Но если у вас выскакивает такая ошибка, not фонд, как в переходе обозначает, не обнаружено, то. Если у вас нет Windows 7, то сразу же до свидания, но без обид. Если у вас Windows 10 или 11, то пожалуйста, можете скачать через Microsoft Store. Это можно? Итак, заходим в Microsoft Store. Если у вас нет Microsoft Store, то попробуйте это. найти видеоурок, как скачать в Microsoft Store. Итак, находим приложение CapCut и устанавливаем его. У меня уже нет... Не обязательно устанавливать так, как я не могу установить.